Всем привет, на связи мистер офицер, и сегодня мы продолжаем играть в игру Shadow of the Tomb Raider. В прошлый раз мы с вами обследовали корабль, и благодаря этому нам дали навык дыхания крокодила 2. И я тут поговорю по поводу дыхания крокодила, ну как бы непонятно зачем оно вообще тогда, если у нас вот есть такое. Хотели мы изучить стайри в Eno 2, но вдруг э, что-то нам более важно будет на данном пути развития, и поэтому я отложил эту затейку и сегодня мы с вами пойдем дальше а если вам интересно не пропустить то что мы в прошлый раз делали и что мы нашли в секретного такого в кабине капитана корабля то обязательно смотрите предыдущий видеоролик что ж, давайте давайте как-то отсюда выбираться если честно я уже э, не помню как я вообще сюда добрался, но давайте пытаться все это вспоминать и убираться отсюда. Так, давай, Лара. Еще очень-очень мне понравилось на корабле всякие фокмайсты и все такое. Это, конечно, было круто. Так, но Прикольно, конечно, но я не понимать... Так, давайте разбежимся, я полагаю. Так, это нам однозначно помогло. Так. Ну, что? Походу мы на верном пути с вами. Давай, Лара. Ай. Давай, давай, давай, давай. Я знаю, ты боевая девушка и у тебя все получится так, ну здесь странное, если честно, место ну и что это нам даст? ничего, конечно потому что мы здесь закрепиться ни за что не можем так, если мы поедем сюда то мы просто поедем сюда, да? прекрасно это причем мы не просто поехали, но еще и убились Так Ну интересно Конечно, очень и очень интересно, как нам из этого всего выбираться Не хотелось бы мне пару раз так помирать Надеюсь, вам тоже Так, давай-давай-давай-давай-давай я верю в тебя вот мы уже здесь видим облака небеса э -э, я думаю знаете что нужно сделать все-таки нужно поехать и вот так вот да я был прав вот тут у нас да хрень э -э, лара ты предлагаешь просто прыгать я понял тебя так здесь у нас есть такая вот потрясающая Веревочка. Ух ты ж, ё. А Здесь у нас веточки, палочки. Палочки, веточки. Так, здесь опять же мы можем упасть. Так, ну здесь я предлагаю разбежаться, кинуть свою... Замечательную веревочку. Блин, ты опять хочешь прыгать? Какая то попрыгунья. Так, ну и здесь у нас, здравствуй, вода. Ну что, придется прыгать? Ульк. Так, и походу нам опять, как мы сюда забирались, да, глубины морские. блин, капец, конечно же. Не нравится мне такой подход. Очень не нравится. Давай. Хоть мои крокодилы теперь, но дышать нам все равно нужно. Да ладно. Так, давай, выныривай. Блин, я реально не помню, куда нам двигаться. Что за шум? Так, ну вроде, вроде мы на верном пути, походу. Ну вот, я точно не знаю. На верном или на неверном. Так, здесь еще какое-то место, где можно протиснуться. Давайте попробуем это сделать. Так Что нас тут ждет. Ёк, Макарек. Я не понимать, зачем мы тут? Нужно ли нам куда-то вообще здесь? Так, давайте, знаете, что сделаем? Э -э да. Нам явно туда не нужно вниз. И где нам куда-то забираться? Я просто не представляю. Вот тут яма, действительно. Нет, извините, но я сюда не пойду. Сделаем вид, что мы здесь не были. Так. Все совершенно, все прекрасно. Я, блин. От вот и непонятно, совсем непонятно, кто нам, куда нам, зачем нам. Тэкс. ну допустим да, а как дальше, ага, отлично, я очень рад. Все падает. Давай. Держись. Куда что собралась? А? Так, я так полагаю, нам все-таки надо здесь э, веревку и бегать, да? Не, нам подожди, лара вот здесь вот надо где-то. Нам даже смотри, пометочку сделал, кто умный. Держись ты, что ты сегодня реш... решаешься влететь куда-то, а? Так. Отлично. О, -о, -о, о Аккуратно тут прям даже все ссыпется, я смотрю. Так. Держись. Давай-давай. Оп. Отлично. Ну, ты моя попрыгунья. Эм... за шум так, давай давай давай давай а вот это то место кстати кстати да это то самое место которому мы все это время шли давайте перережем О, там даже есть дробашек интересно кто это с тобой сделал. Oh. Ну что? Я бы тоже забал, забрал дробашек. Оружие нам явно пригодится. Бишоп 600. Новое снаряжение. Стандартный помповый дробовик. Спасибо, брат. Ой-ой-ой, 18 патрошек Так, давайте посмотрим, что тут еще Видимо, есть Видимо, это те самые пропавшие бойцы Видимо, нам вот эту хрень надо снести Видимо Так, новый лагерь мы нашли А что это ничего не рушится? А, обрушить 5 идол с помощью верев Понятно. Э -э, реалистично. Так, ну давайте возьмем какую нибудь хрень здесь. И поскольку здесь костерчик, я думаю, стоит э -э, посмотреть, что можем мы сделать с дробашиком. Не просто уж это дробашек был, Но и что-то еще. Ой, сколько у нас их тут. Много-то сразу стало, да? Есть, конечно, вот этот крутой. Да, самый крутой шепчущий бич есть какой-то сегве саджевик 707 и ну, бешок который мы нашли я все-таки поставлю вот эту штуку ну, поинтереснее вы... елки тут стволочка и ну, вот один, один стволчик ну, этот самый мощный. И по урону, и по точности. Тут то, что мы нашли, полное... Полное. Ну, вы поняли. Так, ну, по урону он, кстати, тоже, я смотрю, неплох. Но, блин, он не догонит то, что есть у нас. И... Не знаю, стоит ли вкладываться в это все. Давайте чисто так по фану. Улучшаем доработка патронника. Доработка соединительного конуса патроника повышает кучность стрельбы, позволяя увеличить наносимый урон. Отлично. но ну, тут, конечно, у нас уже нехватки пошли. Дальше у нас есть подбой рукоятки. Более удобная рукоятка уменьшает усталость руки при стрельбе, ослабляя влияние отдачи. Блин, три шкуры. Не, пока не будем. Дальше у нас есть регулировка спуска. Более чувствительный спуск позволяет увеличить темп и комфортность стрельбы. Ну, это мы сделаем. Так быть. Ну, а тут уже все до сведули. Я понял. Так, ну все, дробашку у нас стоит. Мы счастливые и веселые продолжаем наш путь вперед. Перемещение с. По кострам у нас будет тут недоступно, но это было как бы нелогично. Так, ну и вот наш дробашек сейчас нам пригодится. Давай, Лара. Так. Ну что? Собираем все и вся ручочек. Так, тут у нас. Ага. Все эти, -эти ресурсы нам сейчас будут нужны. Блин. То самое интересное, почему они как бы это.. Ну не знаю, до сих пор такие вот. Или это не так давно произошло? Да, ну, конечно. Ладно, пойдемте. У нас вот меточка. Так, мушки-мушки, блин, ну тут, конечно, пипец, ух ты, ё, бег на четвереньках, ё-моё, давай пушечку возьмем, пожалуйста, чёртова тень. Куда ж ты идешь-то, ё-моё! хрень, это что за нафиг? Уйди нафиг! Гады, а! Идите нафиг! Пошел ты! Еще все. Давай офигели же! Пошел ты! Ты что офигел? И два патрона! Лара! Ох ты говно! О -о -о. Сколько же их тут? О блин. Это пипец какой-то был. Пора идти. Я в шоке, блин. Что это было? Фу. Так, запасы по стрелам тоже надо пополнить Пипец какой-то Давайте смотреть, что у них вообще есть Ой, спасибо вам это меня радует блин откуда тут патронтаж конечно вот тут как вообще нелогично вообще не логично так патроном ну, патронами мы забиты под завязку это, конечно классно так все все что смог нашел И все пора отсюда валить Слишком много трупов. Вот это гадость непонятная, если мы вблизи не ебли. Будем... А, вот что будет. Короче, нужно быть аккуратным. За что опыт -то? Я реально не понимаю, за что опыт. Давайте ворованную такую хрень. А. Я понял. Расти, жучок, но... Либо ты, либо я. О. Стой, стой, стой, стой. Я все-таки могу что-то у тебя взять. Где у нас тут супер-буперская стрела? Оп. Е-бой. Кто-то где-то здесь был. А, это грибы были ж? Нереально. Больше я не унесу. Ну что, ладно, это быть. Так, нам тут предлагают. Сюда пройти. Хорошо. Надеюсь, мы стали. Кипец, еще эти гады, а. Так, нужно побыстрее отсюда выбираться, чтобы нам дали пушечку и возможность пострелять. Так, ну-ка тихо. Ну-ка не шуметь. Оно должно еще вращаться. Ломается. Ой. Гадость, блин, там шумит. Так, вот это, конечно, интересный механизм. Если вода тут должна проходить, то и я пройду. Блин, загадка. Так, а вот с этим чё? Вот с этим мы ломаем. По да, крайней мере, это, это что-то нам даст. Ну, по крайней мере, смотрите, что еще можно сделать. У нас получается тут рычаг. Так. И. Вопрос в какую сторону? Я не знаю, все или не все, честно. А, там тоже колесико кроется. И тут вот она дырень. Отлично, спасибо. Я все понял. Так, ну там кто-то бегает, надо этот... Утешить хлопцы, парня. Надо самой его повернуть. Да ладно, здесь ничего нет. Просто какой-то четкий монахини... Бригитки. У этих чёток 6 декад Вместо обычных 5 Очень красивая версия чёток монахинь бригиток Кажется на них что-то выгравировано Блин ну а серьезно Да тут какая-то хрень выгравирована, Выгравировано Как подойти к тому кто там топает И его Утопать нафиг чтобы он больше не топал Так, ну что, давайте пробираемся сквозь эту хрень. Вижу я тут, можно пособирать, тут можно пособирать, но у нас уже собрано. Что, все что ли? -то? Перепушки только можно смотреть. Давай быстренько, нам надо вылазить уже, Лара. Дышало? Нам ресурсы нужны, поверишь. Подожди. Э, трава. Траву мы не курим, поэтому травы у нас куча. Так, ну ч, вылазим на берег? Что-то там ловить больше нечего. пещеры конечно, пипец. Ну, тут у нас ловушки стоят И, ну, всякая хрень, да? Вот, собственно, давайте на этом Замечательном месте с ловушечкой Мы остановимся Чуть за шум такой? Давайте это, как бы, в следующий раз будем бояться так сильно С вами был Физерка Обязательно подписывайтесь на канал, если это еще не сделали Ну и до скорых встреч Всем пока, пока, пока, пока Пока, пока, пока, пока, пока, пока Лара, повернись ты передом